На осеннюю песню автор музыки и слов Исполнит вместе с заслуженной артистской России Лорой Новаковской Пожалуйста, встречайте, друзья Прекрасный еще один дуэт Шишкин Новаковская Мы идем по ночной Москве Город не спит Слышишь танца Что ж давай мы с тобой в этот ужин Посидим при свечах вдвоем, покрыстим облом В звуки шансона в ночи Шансон тихо играет старинный рояль, спит козо и улетает полночь не удали осенний шансон. Я очень знакомый, я уеду к другому. Мы с тобою танцуем сейчас, в последний раз. С шансона, врачи, чувствую я, Чувствую я, и сальсофона звучит мелодия. Ряд фасон, и улетает по ночную даль на семь шансов. Тихо играет, и неважно, стоит неважно, спит кольцо. И улетает по ночную даль на семь шансов. Осенний шансон Тихо играет старинный район Спит гонцом И улетает в полночный удар Осенний весенний Шансон, шансон Осенний весенний Лора Новаковская! Юрий Жизнь.